Новый год, отрываю первый лист календаря, снова праздник наполняет нам сердца, даже глазом не моргнул, то проснулся, то заснул, глядь в окно, а там июль так летят в бесконечной суете наши года. В щель посматривает счастье иногда. Лишь когда без сил упал, взгляд на дате задержал и под ней ты прочитал, что сегодня именины у Андрея и Марины, у Петра и Катерины именины, именины. Если вдруг ты загрустил. Не для радости причин Непременно отмечай день именин Ежедневно отмечай день именин Повод есть Так спеши скорей Поздравь своих друзей Теплых слов и пожеланий Не жалей Ведь без них нам никуда как опора без моста Никому не нужна Сколько лиц сад вперед В толпе мелькают там и тут Как глаза от них порою устают Впрочем, вот какой нюанс Есть везде даже сейчас Именинник среди нас Ведь сегодня именины. У Сергея и Ирины, у Максима и у Инны. именины и именины. Если вдруг ты загрустил, нет для радости причин, непременно отмечай день именин, ежедневно отмечай день именин. Тонины, послезавтра именины Так что если загрустил нет для радости причин Непременно отмечай день именин И Ежедневно отмечай день именин Шепчет утро, морозный бросая взгляд Пусть будет ветер попутным, да я и любому рад Но кажется лес наружи, такой же как лес во мне А если пройтись по лужам, то станешь чище -чи втройне Белая канитель, дождь со снегом, март, апрель Сердце бьется в так, грязь по коленам хороший знак. Мне эти слова как допинг. Я знаю короткий путь, снимая дежурный смокинг, о планах своих забудь. Здесь надо пройти тропою или пробить свою, и друга не бросить в горе. И чё подставит ему? Белая конетель, Дождь со снегом марта артопрель, Сердце бьется в так Грязь по колено — хороший знак. Мы снова бросаем город На произвол судьбы, ведь это отличный повод Уйти навстречу весны, Рождение ее негромко, не в пышности, не в цветах, Но не скрыть ее голос вонкий, Он всякий прогонит страх, И белая канитель Дождь со снегом марта-апрель Сердце бьется в так грязь по колена Белая хранитель со снегом марта врем, сердце бьется в так грязь по коленам, хороший знак. Оказался свет на миг бледно-серым потрепала паруса самым смелым Но им все, как вода с гуся. Даже сам понять не смог, что не струсил И когда внутри горит, рвет на части Никогда не назовут то несчастьем Впереди такие Дали просторы и не спрятаться от, от них за забором. Что ж ты ничего мне не хочешь сказать и хотя бы так что-нибудь пожелать? Ну давай тогда на дорожку посидим, просто помолчим, просто помолчим. Что ж ты ничего мне Сказать, И хотя бы так что-нибудь пожелать Ну давай тогда на дорожку посидим Просто помолчим, просто помолчим Если реки слез не плавят металлы, То и толку-то от них, в общем, мало. А вот было что, прижало как стенки, И казалось, задрожали коленки. И покоя нет, и ночью не спится. Отступить нельзя, позади граница. Тогда-то боль мне радости стала, Потому что не конца она, а начало, Что ж ты ничего. не Хотя бы так что-нибудь пожелать Ну давай тогда на дорожку посидим Просто помолчим, просто помолчим раз вынес гармошкой не сыграл. Сейчас надо исправляться. Пожелать тебе доброго дня. В обед не успел, занят был, Впрочем, как и всегда, Уж ночь на дворе, Кто спит, так кто слезы роняет в подушку, и вот, наконец. Я, встретив тебя, говорю на ушка. И эти слова не старят года. Готов я с тобой разделить их счастье, Что жизнь нелегка забудем пока. Давай каждый день будет нам, как праздник. Улыбнись, пойми, я как лучше хотел лицом повернись, прости, что как чайник кипел, дай руку свою, чтоб мог я прижать ее к самому сердцу сказать, Я люблю.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 Во дворце давали шумный бал, Съезжались на него со всех окрестных стран. И смелою рукой вели партнеры дам, Там музыка лилась и наполняла зал. Я помню злую ночь и воскресенье день Закончилась зима, ее пропала тень Копели перезвон все чаще тут и там Молитвою сердец согрелся Божий храм Знаю я из книг, что все здесь суета, Мелькают день за днем Обычные дела, И новым чувством грудь волнуется, когда друг другу говорим мы главные слова. Всех с праздником! Нам повезло с тобой, крутится шар земной, В новый приходит день старом ты не жалей Птица взмахнет крылом Счастье вернется в дом Мимо пройдет беда Станет живой вода Лето, Господне, лето, Господне, лето В теплых лучах Души людей согреты Лето, Господне, лето, Господне, лето Видишь, как тает лед Светлый мотив живет Голос пока не стих В сердце впустит Вверх поднимают плак Время разжать кулак Ближе в объятия сна Не становись пока Если как дети мы В мире, где нет войны Сталь отпоет свое Слово уйдет на дно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 Пусти. Нам повезло с тобой Крутится шар земной Новый приходит день А ты не жалей А ты не жалей А ты не жалей It's just